Здорово. Ну как ты? Сегодня мы продолжим с тобой разбирать вышедшие вчера обновление, а именно пасхальное обновление. Выполним парочку новых квестов у Романа. Также продолжим выполнять ежедневные задания ивент пасса. Сегодня у нас второй день, новые задания, мы их все обязательно разберем. Я покажу, как их быстро и просто пройти. Также я покажу тебе, за сколько же слетела моя АЗС-ка. Бывшая моя АЗС, которая находилась в девятке на та самая, с которой я вообще начинал играть еще 4 месяца назад. И кстати, спасибо тебе огромное за бешеный актив последние дни на моем канале. Спасибо тебе большое за ту самую первую заветную соточку подписчиков. Все это благодаря тебе, благодаря тебе, твоим репостам, лайкам и комментам я двигаюсь вперед. Итак, предлагаю перейти тебе к ивенту, а точнее к ежедневным заданиям, event Pass. Сегодня у нас второй день, и нам подвезли новые четыре задания. Как обычно, мы их проверяем через команду и e info Из всех заданий первым я выбрал самое простое: это купить что-нибудь в лавке. Ты отправляешься абсолютно в любую лапку, которая находится к тебе поблизости, и покупаешь в ней что угодно. Все, считай, задание выполнено. Второе задание я выбрал поучаствовать в двух боях UFC, потому что я находился рядом с UFC в Мурино. Задание не указано, что тебе нужно победить обязательно, тебе нужно просто принять участие. То есть ты делаешь ставку, минимальная ставка 5000 рублей, и неважно, какой будет исход боя, выиграешь ты или проиграешь, это задание засчитается. Первый бой я проиграл, а во втором бою парнишка мне почему-то решил поддаться, хотя я его об этом не просил, но все же я вернул ему деньги, причем в двойном размере выполнив это задание я увидел случайно узнал что слетает моя старая азоеска та самая азоеска в девятке на с которой я начинал игру на 08 сервере я отправился туда посмотреть что же там происходит увидев то что до слета еще больше часа я решил не терять время и отправился выполнять следующее задание следующим заданием я выбрал разводчика пиццы нам нужно было развести 10 заказов из пиццерии пиццерии из которой разводить я выбрал именно вторую в городе мурина почему да все просто в барвихе слишком много людей сегодня из-за выполнения квестов большой ожидание и тебе будет очень трудно даже просто взять мопед в аренду для выполнения этого задания. В с этим гораздо попроще. Также здесь есть некий такой лайфхак, как этого задания выполнять быстрее, чтобы не кататься из одного города в другой, а частенько выдает заказы. Именно дальнего следования. Чтобы такого не было, ты можешь просто встать на маркер, сдать работу и взять заново. И проделывать такие манипуляции до тех пор, пока тебе не будет выдавать заказы именно в твоем городе, чтобы далеко не ездить. Выполнив первый заказ Мурина, второй заказ мне сразу же выдал в Барвике. Но я не стал ехать в Барвиху, терять много времени. Я двинулся обратно в пиццерию Мурина, сдал работу, взял заново и получил заказ именно в своем городе. Бывает такое, что несколько заказов подряд попадается совсем рядом именно в твоем городе. Выполнив все задания, я. Я сдал этот квест и отправился на выполнение четвертого. А именно, нам нужно было два раза продать рыбу. После выполнения вчерашнего квеста, у меня, кстати, осталась рыба, которую я сразу же продал. И мне оставалось продать рыбу еще всего один раз. Вследствие с чем, я двинулся на рыбалку. Если у тебя на руках совсем нет рыбы, то ты можешь на самой рыбалке не вылавливать полностью все 40 килограмм. Ты можешь выловить 20, отвезти, продать, вернуться сразу же, выловить еще 20 и снова продать. Чтобы не ждать отката времени. Чтобы не ждать лишние еще 20 минут. Ну вот, и все наши ежедневные квесты, довольно легко и просто выполнены самое нудное оказалось это работа в пиццерии после чего я отправился к роману на выполнение уже более глобальных квестов но и награды там тоже повеселее прибыв к роману он нам выдает уже третий квест а именно поехать и собрать пшеницу но перед этим он нас отправляет на красную поляну к священнику тот нас в свою очередь отправляет к фермеру и только фермер нам уже дает метку на поля в новой локации ты выбираешь одно из полей, советую тебе выбрать ближнее. После того, как ты соберешь 50 пшеницы, тебе придется снова вернуться к фермеру. И только потом уже ехать к Роману, сдавать этот квест. Я этого не знал и двинулся сначала на дальнее поле, которое ближе именно к Роману. Вследствие чего потерял немного времени. В следующем квесте нас просят приобрести канистру в 24 на 7, наполнить ее водой у озера и осветить ее. Не беги сразу в 24 на 7. Я допустил такую ошибку, вследствие чего тоже потерял время. Ты едешь сразу на зеленую метку а именно в церковь, снова на Красную Поляну. Там тебя отправляют 24 на ты приобретаешь канистру, после чего батюшка тебя отправляет к другому уже батюшке, который находится в районе рыбалки. Вот такой вот у меня факап вышел, так что будь осторожен, не урони свою тачку в воду, как я. А то тебе будет очень сложно выбираться. И перезайти тоже не вариант, иначе твой квест слетит, и придется начинать все выполнять заново. Вплавь я добрался до меток и осветил воду, снова же в вернулся к батюшке, сдав эту часть квеста. Честно говоря, я не знал, что делать, мне очень повезло, встретился вот этот парень, огромное ему спасибо. И большой Саня Михайлов тебе привет, если ты смотришь это видео, спасибо, красавчик, ты меня очень сильно выручил. Парнишка меня подобрал и повез на продолжение выполнения этого квеста. По дороге мы с ним попали в смешную ситуацию, нас подрезал один чувак, и мы попали в аварию. У парнишки, к сожалению, не оказался ремкомплекта, я предложил ему свой, но только представь, машина как оказалось, семейная. Причем чужой семьи, поэтому я не смог сесть за руль. Я вовремя сообразил решил выйти ненадолго из своей Фомы, вступить в его Фому по его приглашению. И вот только после этого я смог сесть и починить его тачку, и мы снова двинулись в путь. Забавная выдалась поездочка у нас, но главное, что все хорошо кончается. В общем, мы покатались на славу и сдали этот квест. Впереди нас ждут еще несколько интересных квестов, которые, я думаю, мы с тобой пройдем уже в следующем видео. В итоге, самое важное, с выполнением этих квестов я совершенно забыл. Прослет прослёт АЗСКИ. Я очень хотел заснять его для тебя, но к сожалению у меня этого не получилось, зато я прикладываю тебе скриншот, который передал мне Дамир Назаров, тоже ему большой привет и спасибо. Прикинь, АЗСКИ ушла с первой же ставки за 9700, 9 миллионов 700 тысяч. Просто не было конкурентов. Я бы не смог все равно бы стать главным конкурентом, хоть мне и позволяла сумма словить ее вообще без проблем, но у меня два бизнеса, у меня больше нет свободных слотов. Мне просто было очень интересно, за какую же сумму на сегодня уйдет такая АЗС, ведь доход у этой АЗС 550 тысяч в день. Подобные АЗС совсем недавно уходили порядка 70-80 миллионов на аукционе, а сегодня, представь, она ушла меньше, чем за 10, потому что у парня просто не было конкурентов. Повезло ему. Ну а если тебе интересны такие новости по поводу бизнесов, по поводу их доходов, цен, слетов, за сколько они сейчас ловятся на аукционе, за сколько их продают и так далее, пиши мне об этом в комментарии, я обязательно буду продолжать тогда делать для тебя ролики подобного жанра. Спасибо тебе огромное за просмотр. Ну а если тебе нравятся мои видео, нравится такой подход, ставь мне лайк, подписывайся на мой канал, пиши интересные комментарии. Все комментарии я читаю и до новых встреч в следующем видео, пока.